Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет очень интересный проект по частному дому. Этот проект был с перепланировкой, занимались мы здесь под ключ ремонтом ванной комнаты и поехали все по порядку. находимся в ванной комнате второго этажа. Это у нас была пристройка. Вот. Причем наружная стена здесь была у нас каркасная. И заказчик, когда обратился к нам, скажем имел небольшую проблему, как это все дело нам зашить и сделать из него нормальную ванную комнату. Вот, то есть был деревянный каркас, мы его э, утеплили так как положено по технологии, и э, зашили весь наш деревянный каркас аквапанелями. Э, по полу, видите, у нас э, э, с этой комнаты мы зашли в ванну, у нас один уровень пола. Дальше, если я буду э, спускаться. То есть у нас здесь есть э, ступеньки. Вот, остановились здесь. Э, у нас ванна, скажем так, находится на уровне, то есть там пол у нас выше, здесь у нас пол ниже. В этой части у нас был сварен металлический каркас из профильной трубы. Вот. Сделаны ступеньки и обшиты все это дело у нас ЦСП, циметалстролочной плитой. Вот. Экран ванной точно также обшиты у нас аквапанелями. И основную еще сложность составляла то, что одно у нас перекрытие было бетонное, а здесь вот этот вот, пол, он у нас был деревянный. И нужно было нам состыковать два этих покрытия, на них положить плитку. Мы это реализовали с помощью цементно-стружечной плиты, выровняли весь пол, даже было сделали небольшую стяжку, потому что лаги у нас были э, кривые, и уложили на пол наш керамогранит. К слову, в данной ванне у нас 5 видов плитки. Вот, видим, одна э, матовая белая, другая э, стенка напротив ванной и противоположная э, выложена в такой вот абстракции. Вот, при входе вот здесь э, вернемся. Такие, как будто бы лепестки у нас. Пол, естественно, у нас доска, имитация. И экран ванной. это уже совсем другая коллекция, но заказчик сам решил подобрать и выбрал вот такой вот цвет основной плитку. Вся наша ванна установлена на металлический каркас. Были немножко сложности с установкой и с небольшим подключением. То есть, видим, у нас экрана практически не осталось, потому что занимает место ступеньки. Вот. и ревизию для э, сифона э, мы сделали с торца, то есть это у нас несколько плиточек, вот мы обязательно покажем, которые э, в случае надобности можно будет э, достать и сделать, прочистить наш слюной сифон. Итак, друзья, на данной ванне у нас смеситель наружного монтажа от фирмы Гроя. Очень хорошо он сюда вписался с такой деликатной лейкой. Вот. И видим, заказчики сами поставили в такую вот полочку, где у них стоят какие-то принадлежности, свечи, ну и видно, арового масла. Может какие-то там соли. Унитаз у нас на поле дали предпочтение заказчики именно такому от фирмы с крышка плавного опускания вот и, и иди сюда здесь заказчик сам проверил инициативу я такую штуку видел в первый раз освежитель воздуха и видим у нас вот такой вот маленький баллончик то есть его не видно он не стоит он прикреплен к бачку унитаз вот один раз нажимаем и вверх у нас благоухает В данном проекте держатели туалетной бумаги и различные вещи было принято решение закрепить на такие вот вакуумные держатели. Вот очень актуально, поскольку это у нас небель и чтобы не портить у нас стенку нашу крашеную, купили такой держатель, который хорошо справляется со своей задачей. Это очень актуально в ремонтах, так как мы не портим наши стены, и если вдруг захотим перенести какую-то вещь в другое место у нас останется нетронутая поверхность. Дальше возле унитаза у нас видим гигиенический душ. Во всех своих ремонтах мы пытаемся данную вещь реализовать. Она на самом деле очень помогает и его уборке тоже. И большой расположился у нас умывальник. Очень комфортно есть место, где можно что-то поставить, хранить какие-то вещи. Видим здесь стоят аксессуары. Естественно, напротив умывальника у нас есть крупное зеркало и э, свисают у нас две такие вот барашечки. Кстати, это тоже очень хорошая э, задумка. Реализовали через э, двухклавишный выключатель. Включается и можно э, регулировать яркость данной штуки. Вот так. Как я уже говорил ранее, все стены мы э, вот эти зашивали, аквапанелями и вот здесь у нас по проекту была такая вот ниша где должны были расположиться полки вот. но в данное время видим люди используют его как место где можно повесить допустим тот же халат вот. по мне очень удачное место расположения так как не сильно бросается в глаза и данная ниша сам так приносит нам максимальную пользу Поскольку у нас это частный дом, у нас помимо э, полотенца сушительно, кстати, он у нас белый, у нас также есть при входе э, радиатор отопления. Поскольку ванна у нас спинального типа, очень актуальная, в одной стороне у нас источник обогрева и в другой, наружный угол, кстати, он граничит с улицей, висит у нас э, радиатор отопления. По потолку у нас две точки освещения, здесь немножко отошли от основного дизайна проекта и из Китая заказали такие вот наглобные светильники с просеивательной светом по бокам. Кстати, потолок у нас сделан из гипсокартона и покрашен у нас влагостойкой окраской. Друзья, данный проект еще необычен тем, что у нас одна ванная комната пенального типа и имеет два выхода в две разные комнаты. Вот, главное согласовать этот момент, чтобы из двух разных комнат люди встретились в одной этой самой ванной. Как я уже говорил, второй источник тепла у нас э, наружный угол дома и стоит у нас э, радиатор отопления. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем и дальше снимать для вас еще больше э, полезной и красивой информации. Всем пока!